Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Трейдинг. И сейчас мы с вами пробежимся по рынку ценных бумаг. И это максимум у нас займет 15 минут, потому что больше времени у меня сегодня нет. Все вопросы задавайте под видео, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, что вам угодно. Поехали! Значит, что мы с вами посмотрим? Это, наверное, сначала индекс РТС мы с вами Там ничего не изменилось я вас уверяю все как было так и осталось единственное что есть вероятность того что у нас есть поворот вверх и это с вами мы должны наблюдать сейчас мы очистим картинку вот день на дневном графике вы видите появляются новые волновые движения вот надо следить за ним, как оно себя поведет. Скорее всего, это будет что-то в этом виде. Выйдет это в эти уровни, которые я обозначаю на экране. И здесь надо искать точки продаж. Хотя вполне возможно, что это уже и разворот. Надо следить за тем, как будут развиваться события. По основным нашим акциям это «Газпром». Газпром находится у нас в боковике. Вы видите, линия аллигатора показывают строго горизонтальную линию. А значит, мы идем в боковом движении. И ничего у нас, собственно, не поменялось с этого момента. Следующая акция у нас Лукойл. Лукойл, как мы видим, в боковом движении, таком же, как и Газпром. Хотя есть порывы идти наверх, но... Во всем этом движении я вижу пока волну B и нету еще окончания коррекционного движения в волне C. Будем следить за событиями, ждать, что здесь будет происходить. Здесь какие-то расходящиеся-расходящиеся фигуры, которые как бы расходящиеся-расходящиеся. Расходящие. На самом деле это сложные волновые коррекции. Да? Следующий инструмент это ВТБ. ВТБ на российском рынке, я его купил в длинную позицию, вот с этого вот бара, так как на, четырех, на дне его не видно, он на 4 часа должен появиться, да. Вот он здесь вот, такой вот 4 восьмичасовой 8 сдвоенный бар. довольно интересно для меня но пока позиция идет против меня стоп у меня стоит здесь посмотрим что будет дальше как будут развиваться события также вполне возможно что здесь пройдет некая такая вот коррекция потом заново сильное движение и вот этого движения мы будем ждать по крайней мере охотиться за ним, пока мы не пробили этих уровней, надо следить, следить за тем, что будет происходить последний уровень, который ожидается для формирования первой волны, это вот этот уровень. Если мы его также не пробиваем, то мы идем совершенно спокойно вверх. Давайте посмотрим с вами по валютам, по форексу сейчас я подготовлю. <coughs> Терминал. История. Вся история. Так. Итак, давайте пробежимся по тем инструментам, которые мне интересны. Сейчас мы смотрим на месячный график с вами USD CAD канадского доллара. Мы видим, что здесь прошла некая волна А и Б. Возможно, это развитие новой пятой волны. Возможно же, это продолжение коррекционного движения, допустим, это была только волна А, это волна Б, и возможно будет откат. В любом случае мы работаем по направлению нашего движения, а в недельном графике мы видим горизонтальное движение, в дне мы видим восхождение. Я ставлю на то, что возможно будет разворотное какое-то движение, но здесь еще не было, так сказать, грамотных сигналов для продаж. Хотя, если мы спустимся, вот на дневном графике я еще не вижу дивергенции, которая бы меня устраивала. Хотя вот здесь вот уже есть некой, некоторые посылки для того, чтобы формировались <coughs> некие дивергентные бары. Но я ожидаю, что будет вылет вверх, где вылет вверх, где будет а, уже формироваться дивергентный бар. По евро мы с вами видим на недельном графике формирование некой волны. У 61% я на этой неделе пытался взять длинную позицию, но меня выбивало по стопу, поэтому ничего мы не делаем. Ждем отката и продолжение движения по тренду. По бренду. Вот видите, уже формируется глубокая коррекция по бренду чего я ожидаю я ожидаю появления вот в этой вот зоне дивергентного бара так как это для меня по моему мнению волна А это некая волна Б формируется и должна быть волна c хотя вот это вот движение вполне может себе напоминать что и начинается движение вниз в пятый волне импульсной но мы посмотрим как она будет развиваться если это действительно пробьет минимумы которые были обозначены ранее то мы просто пойдем по рынку будем дожидаться входа в короткие позиции по японцу я вижу развитие Каким образом? Вот здесь у нас формировалась некая волна. Мы не знаем, что это точно. Была ли это АБЦ-коррекция или это восходящая волна вверх. Сейчас мы работаем от того, что у нас есть сейчас. Неделя направлена вниз, дневной график также направлен вниз, и мы работаем а, на продаже. На продаже мы работаем вот с этих вот баров. Кстати, я упустил сегодня сигнал, похоже mm. на продажу. <coughs> Сейчас проверим. Нет, ничего я не упустил. Потому что этот дивергентный бар не пробил максимум. В любом случае, это не был сигнал по моей торговой системе на продажу. Так, по британцу. По британцу. По британцу у нас непонятная пока картина. Видим мы снижение. Видим некий зигзаг. Возможно, аллигатор направлен вверх, а у развивается тоже с большим углом. Возможно, все-таки у нас продолжение движения вниз. Я на британца э не смотрю по одной простой причине. Я его размечаю для себя, но торговать в нем не собираюсь по одной простой причине, что слишком много политики, значит, рынок будет очень волатильный, дерганный, и я бы не хотел сливать свой капитал, участвуя в чужих играх. По австралийскому доллару мы также направлены в длине вниз, и, как мы видим, тренд... По крайней мере, этого движения может скоро подойти к концу и начнется некое коррекционное движение. На этом коррекционном движении надо будет ловить а, по вашей торговой системе входы в короткие позиции. РТС мы с вами уже посмотрели. NASDAQ S&P, вот видите, организовался дивергентный бар. Я по нему не продавал сегодня. Почему не продавал? Потому что мне не нравится вот этот вот момент, что на двух часах у нас есть возрастающее движение. Само по себе это сложная волна B в нисходящей коррекции, и либо это у нас началось новое восходящее движение, так как пробитые вот эти вот максимумы, вполне возможно, что формируется новое восходящее движение, и за этим надо следить аккуратно и четко по газу по газу я смотрю, друзья мои почему? потому что нефть падает газ растет, это я объяснял в одном из своих видео тут все очень просто, когда закрывается из-за отсутствия рентабельности нефтяные скважины уменьшают объемы добычи газ как попутный элемент начинает расти в цене это законы, спросы и предложения все четко работает другое дело, что а через какое время начинает это срабатывать? Успеет ли вскочить в цене газ, пока нефть дойдет до своего дна. По швейцарцу. По швейцарцу мы в недельном движении опять же идем вниз, пока линия аллигатора направлена и вниз. Но в большом месячном движении, как видите, мы в коррекционной волне находимся. И не... Ой, сорян. А, шаблон, шаблон, шаблон. И не до конца. И не до конца мне понятно, что у нас с вами за движение. Вот это вот. Б. Похоже, это очень на волну Б, где должен быть еще откат волну C и тогда только продолжение движения вниз. Сейчас мы смотрим за графиком. По рублю здесь ничего интересного. да, Вот у нас прошла некая коррекция. Вот у нас появилась опять какая-то область, которую мы рубль-доллар не смог пробить и он остановился но между тем на недельном графике у нас аллигатор развернулся и смотрит вверх разметку я не ставлю я себе рисую линии фибоначчи хотя их тоже можно не нарисовать потому что предыдущие коррекции выпадают ровно в четко в линии в уровне фибоначчи но вообще по всему вот этому графику можно разметить таким образом, что вот это была волна А, Б и С, а это новая восходящая тенденция. Но точно так же можно разметить, что это все какая-то сложная волна Б, которая может вот так вот долгое время развиваться. Об этом я тоже говорил в одном из предыдущих видео. Золото, серебро идет вверх, там ничего интересного по биткоину. Uh, интересный момент заключается в том, что у нас формируется сложная uh, треугольная, возможно, коррекция. Это мы не можем знать точно, но мы ее видим на графике. Вот она у нас нарисовалась. Вот это вот, может быть, это большой треугольник, может быть, это был флаг, после которого у нас был откат. Я недавно просто делал ролик про фигуры на финансовых рынках. Надеюсь, я его скоро замонтирую и выложу. И сейчас я мыслю этими добрыми фигурами. Прошу прощения за мое выражение. На дневном графике мы а, с аллигатором смотрим четко вниз. Если мы смотрим четко вниз, то у нас есть некие движения, которые должны показать, куда нам идти. А в частности, здесь вот если это у нас импульсная волна была, то здесь мы просто ожидаем возвращения в зону предыдущей коррекции, примерно вот сюда, и здесь сигналы на продажу. На этом все, друзья мои. Видео закончилось. Я напоминаю о том, что у меня есть предложение для вас. Значит, два вида предложение, один вид предложения – это занятие, но вы занимаетесь не просто как трейдеры, вы занимаетесь и учитесь как инвесторы, как грамотно инвестировать свои капиталы. Второе предложение – это просто подписаться на мой обзорный канал, который идет в закрытом чате а, в, в ВК. Свои запросы вы можете оставлять также в комментариях. вот И там каждые три дня в неделю, в понедельник, в среду, в пятницу, выходит обзор видео. Естественно, как э, новым пользователям вам будет открываться как бы последние видео. Все вы их посмотреть не сможете, потому что ваши адреса я постепенно добавляю в видеообзоры. Ну, на этом э, все. Друзья, спасибо за внимание, прозвонил таймер, всего хорошего, до встречи в прямом эфире.